И всем привет, ребят, с вами я, Ванек, И мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Arkham Origins за Complete Edition Потом будет Storytelling, потом будет Карпи. это именно Роллплей, это GTA по типа Грандсерфт Авто Ну Проходим, короче, Бэтмен Arkham Origins Так Сейчас Извиняюсь тут да, ребят. В телеграме много чего приходило мне. Реально, в Телеграме много чего на приходило мне, непонятно от кого, непонятно куда, никому, непонятно кому, но не мне. Не, мне на страничку в Телеграме тут много чего пришло, но. ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку ку Так. О. полицейское управление, так канализация мы прошли, вроде бы до коммерческого банка Готэма дошли так, выбираем гражданин на настельное боковую пустим с права двери вроде внутрь откроем люк из прибыли вниз здесь чтобы он ааа Точно, у нас же... забыла ребята, у нас же этот есть, тут, вот, это устройство от Deathstroke, которое нам досталось, ну, не по наследству, конечно же. Галантерейный магазин. 11 марта. Вчера. Сюжет. Проходим, продолжить игру. Ну, я немножко походил, тут пообразил, конечно, ребят. Коммерский банготма. Я понял, как тут... А, нет, точно, это же... Это же этот... И двух разнес по ни одного. Оружие здесь не игрушка, я бы так сказал бы Алиса в стране чудес, короче Бэтмен Арк Морженс продолжается Где мы тут с Брюсом Уэйном Продолжаем Алису в стране чудес Так и назовут серию я, я, я серьезно, ребят Я так назовут серию Алиса в стране чудес В Бэтмене Арк Морженс Я так назовут серию Ой, блин, ёшкин-кошкин, ёшкин-кошкин, ёшкин-кошкин, как, как вас до хрена, я бы так сказал даже. Да блин, да я жрал. А, не, я все налевую, налевую, там. Она а да была направо. А точно, я вспомнил, я убил Бэтмена. проникьте в коммерческий банк сейчас двух начинается. Самый для меня, чест, честно говоря, он самый для меня, этот безумный шляпник, самый загадочный злодей вообще всей игры. Не загадочник никакой, не ридлер никакой, а реально этот, самый загадочный для меня злодей, это шляпник. Безумный этот. Который, за которым мы сейчас играем миссии, проходим его задание. Ножи детям не игрушки, если они, правда, не хотят что-нибудь поготовить. Это они дети, не игрушки, ножики в смысле, я про, сейчас про ножки реально вам говорю. О, все сломалось. Тебе, наверное, интересно, почему я причу тебе сюда? Понимаешь ли, в чем дело? Я изобрел у чудесных но при... но нуждаюсь по виновению. По виновению? Так, стоп. Не, сейчас тут загрузится. Поскольку пройдет. Все, прошло. так я чуть не понял что тут делать дальше надо может тут так нет было очень просто до этого момента есть, надо, надо. нет кстати придумал что можно сделать так стопа чё тут так мы ну, с вами дошли до этого самое странное вот реально ребят тут не написано где ничего надо делать и вот реально не знаю Джокер, Тюрьма, вот реально не знаю, что дальше надо делать. Ребята, извините, тут нужно ненадолго прерваться, потому что я не знаю, что делать. И вас тоже не хочу своими мозговыми процессами за доставать очень сильно. Поэтому давайте всем, ребята, всем увидимся с вами в следующих сериях. Batman Arkham Origins. Пока-пока.